Сегодня мы развиваем уникальную, успешную корпорацию, миссия которой – сделать жизнь людей лучше, легче, более счастливее, более достойной. И мы делаем это вместе. Наша задача – объединять людей одной целью, в которой мы движемся. И сегодня у нас есть все инструменты для этого. Наша наиглавнейшая цель – это, конечно же, люди. И сегодня корпорация вкладывает все возможные ресурсы, Средства, силы, энергию именно на людей. Поскольку люди – это самое ценное, что у нас есть. Развитие – это наши кредо. Желание меняться – это естественное желание любого человека. Что мы делаем? Мы строим компанию будущего. Как я понимаю, это Это значит, то, что мы сможем передать что-то нашим детям, нашим внукам, нашим последователям, нашим родственникам. Это, конечно же, бизнес, это дисконная система, это социальные программы. И, конечно же, знания. В каждой семье мира, где мы присутствуем, будет карта автоклуба. Будет мобильное приложение, будет сайт. Мы хотим, чтобы каждая семья мира, где мы присутствуем, имела связь с автоклубом. Наша наиглавнейшая задача – сделать людей счастливее. Наша сфера задача – сделать так, чтобы каждая семья имела связь с международным автоклубом. Нам нужны миллионы партнеров. Я хочу, чтобы международный автоклуб представлял из себя команду лучше в мире специалистов с которыми мы будем делать жизнь людей лучше, с которыми мы будем делать жизнь людей легче. С нами легко.